Каждый человек должен действовать в сфере своей силы. То есть сфера силы женщины, там аскеза для нее. Ей очень тяжело устанавливать отношения. С соседями особенно. Соседи какие-то злые. Не хочется даже высовывать лицо туда на площадку. Надо набраться силы внутренней, испечь пирожки, позвонить соседке и сказать, я что-то вот рецепт не пойму, правильно или нет, попробуйте вкусно. Она такая, да, здесь надо вот это вот. Все, ладно, хорошо, давай, попробуй, да. Угу. Вот, вы приходите на следующий день, по ее рецепту уже пирожки. Она, да, о, о, молодец, молодец, как тебя зовут. И все. И потом сосед выходит к соседу, смотрит на соседа, он знает про пирожки уже, и они любят друг друга уже. Через несколько лет даже это остается память об этом событии. Так женщина должна действовать. Она должна создавать отношения вокруг, чтобы соседская собачка не какала на порог. Потому что если сосед злится, то соседская собачка будет какать у вас перед дверью. Понимаете? Такая месть чисто животного. Вытравляется. То есть идея в чем заключается? В том, что есть женская сфера жизни, деятельности. Это не значит, что женщина не должна работать. Она должна отдыхать, же, да? да, тоже. Но она приходит на работу, зачем, как? какая работа нравится женщинам? Сейчас объясню, смотрите. На работе обязательно нужно, чтобы можно было поговорить. Пообщаться. Поговорить. Первое. Второе. Надо, чтобы можно было перекусывать. Обязательно на работе. Ну, там, раз покушали немножечко. Просто еще покушать. Там кофе попили, покушать. Перекусывать надо, чтобы можно было обязательно на работе. Дальше. Обязательно, чтобы иногда хотя бы можно было пораньше уходить с работы. Дальше. Что еще женщине нравится на работе? И на работе нравится, когда очень хорошие люди. Ну, то есть, все нравятся, вот люди, все хорошие. Это комфортно. Женщины согласна со мной или нет? Вот именно такая работа нравится, да? Я что-нибудь про работу сказал вообще? Нет сейчас? Я сказал про отдых на работе. Работы вообще ни одного слова не было сказано. То есть, женщина отдыхает на работе. Ей нужны условия осознанных. Это факт, что женщина много пользы может принести на работе. Она может с клиентами работать, может общаться, там, может улаживать отношения, там, много чего может делать, обучать кого-то. Есть женские энергии, они нужны. Но это означает лишь одну вещь, что мужчины должны предоставлять нормальные условия для женщины работать, потому что женщины главный труд происходит дома. На работе она отдыхает, у нее есть природа, она может применять способности, но надо давать ей условия комфортные для того, чтобы она могла бы чувствовать себя хорошей Понимаете, о чем я говорю, да? Но труд основной у женщины дома. Дома происходит. Да, вот именно. Итак, движемся вперед. Если женщина действует таким образом, она совершает аскезу, устанавливает отношения, прощает, просит прощения, заботится, ведет себя ласково, уступает, воспитывает при необходимости. Это тоже женская энергия воспитания. Женщина является сердцем мужа. То есть она открывает правду мужчине. Потому что она чувствует будущее, чувствует неприятности, трудности. Каждая женщина может это чувствовать. И она говорит как надо. Мужчина должен слушать. Он не должен делать вид, что он не понимает, не слышит. Потому что женщина неожиданные вещи говорит семье. Она говорит то, что она чувствует, и надо прислушиваться. Это важно. Но для того, чтобы быть такой женщиной, нужно вкладывать туда силы. Это очень аскеза большая для женщин. Легче просто учиться и работать, и все, и больше ничего не делать. Но тогда не будет семьи, не будет детей, не будет нормальной жизни. Психика женщины от такой жизни высыхает, высыхает психика, становится нервозной, больной, холодной, тяжелой. От какой жизни? От чрезмерных отношений во внешнем деятельности, не в личной, а во внешней. Женщина устает от этого всего. Она очень чувствительна и тяжело вот эти производственные отношения, грубые, тяжело терпеть долго. Она устает. Кто на работе устает? Кабинет. Многие женщины устают на работе, потому что чувствительность высокая, тяжело это все терпеть. Но если женщина в своей эскезе, своей силой внутренней, она вкладывает много-много сил в семью, в этом случае она получает следующие вещи. Первое – устойчивость внутреннюю в жизни. Она чувствует себя комфортно, у нее жизнь организована комфортно, ей легко жить. Потому что она чувствует силу, она управляет психикой мужа, детей, родителей. То есть она справляется со всей ситуацией. Женщина контролирует всю ситуацию в отношениях, Ей хорошо, у нее нормально работают гормональные функции, она здоровая. И психически, и физически от такой жизни. Понимаете? Потому что болезни возникают от неправильного направления энергии. Теперь мужчине, что комфортно, что некомфортно. Итак, какая женщина неправильно развивается? Давайте просто подведем итог. Женщина, которая направляет свои силы во внешнюю деятельность слишком много, она становится болевой, сухой, холодной, жесткой. Она, ей тяжело подчиняться мужу. Она трудно вкладывать силы в воспитание ребенка, у нее Плохо работают гормональные функции, тяжело рожать. Вот. Она высыхает психически, у ней развивается депрессия и усталость от такой жизни. Причина такого поведения – первое – незнание своей природы. вторая, часто бывает жадность. Хочется быстрее квартиру, быстрее машину, быстрее дачу. Поэтому женщина начинает упахиваться. Она думает, что в этом счастье заключается. Или хочется подороже одеваться там и так далее. Надо поставить на первое место свою судьбу, а не свой внешний вид. И тогда все остается на место. Понятие как мы. Теперь переходим к мужчине. Смотрите, мужчина, он здоровый, когда когда он физически активен. А мужчина, когда он занимается спортом, подвижная жизнь, много физического, чего-то такого. У него есть здоровье. Когда мужчина спит на твердом, обливается водой, закаляется, может иногда попаститься, ограничивать себя в еде, это значит, что мужчина здоровый. Когда мужчина умеет терпеть ситуацию, побеждать ее, мужчина может держать слово свое, крепко держит его, это значит, что мужчина здоровый и психически, и физически или когда мужчина становится больным. Видите, в этом все перечисленные случаи означают, что энергия движется по правой стороне, по стороне победы, силы, знания, решимости, твердости, воли, ответственности и способности побеждать. Понятно? Эта мужская жизнь дает ему возможность быть здоровым, сильным и счастливым. Теперь, когда мужчина разрушает свою жизнь, когда энергия у мужчины начинает слишком сильно функционировать по левой стороне. А это как раз и означает только одну всего вещь. Это слишком много думать о женщине, слишком сильно хотеть наслаждаться женщиной. Когда очень долго и постоянно у мужчины вот эти мысли о сексе, они. И они Делают его безвольным, делают слабохарактерным, у него появляются вредные привычки, потому что когда психика по левой стороне у мужчин начинает идти, у него психика разогревается, он не может отдыхать, постоянно напряжение, ему приходится курить, приходится выпивать, чтобы снимать все напряжение. И идет разрушение психики мужчины таким образом. То есть постоянные мысли о сексе разрушают его жизнь. Пока. То есть я не против секса сейчас. Я говорю о мыслях. Потому что заниматься сексом и думать о сексе – это разные вещи. Можно заниматься сексом 5 минут, а думать о сексе может 24 часа в сутки. Понимаете? Это разные совершенно вещи. Поэтому мужчина должен понять, что разрушает его жизнь. И вновь смокнусь снизу рукой, и снова вижу образ твой, Мадонна. Понимаете? Как? Девушка спортом, Девушка спортом занимается, ну, пусть занимается нормально. Вот смотрите, вот мою лекцию не воспринимайте так, что она вас убьет сразу. Мне очень приятна ваша вера. Но не воспринимайте жизнь одного. Девушка занимает спортом, это хорошо. Это хорошо. Она будет спортивная, подтянутая, но она должна уделять семье много времени при этом. Если нет семьи, то надо... Смотрите, сейчас объясню. Хороший вопрос. Нет семьи, что делать для девушки? Что делать? Посмотрите. Есть два способа жить. Первый способ – прыгать на девятый этаж. Означает думать, когда же я замуж. Второй способ – зайти в подъезд. Подняться по ступенькам, потихоньку идти до девятого этажа. Что значит зайти в подъезд? Забыть про то, что надо выйти замуж. И быть женщиной в той ситуации, девушкой, женщиной в той ситуации, в которой ты сейчас живешь. Я знаю, что это сложно, но это единственный выход. Нет вариантов никаких. Сначала деньги, потом стулья. И не наоборот. Слушайте внимательно. Что? Сейчас дам советы. Почему вы не можете выбросить из головы? Потому что вы не живете в это время. Женщина, когда живет, начинает включать свою жизнь, свои женские функции. Она в этот момент наполняется тем, что она ждет. Наполняется немножко по-другому, не так, как вам хотелось бы. Хотелось сразу прыгнуть на девятый этаж. А это неправильный путь в принципе. И каждый человек так начинает воспринимать судьбу, хочется сразу закончить институт, хочется сразу быть начальником и все прочее. Это естественное заблуждение, которое сидит в нашей психике. Означает незнание, что делать. Объясняю. Просто пытайтесь дружить с подружками очень активно, заботиться о них, выслушивать их, Моя хорошая, я тебе так люблю. У тебя трудности, я приду, сейчас к тебе приготовлю, помогу тебе, жди меня. Все. Жучку на улице увидели несчастную, накормите. Бабушка, соседка есть голодная, помогите. Вот. Родителей простите, заботьтесь о них, кладывайте сердце в них. И вот эту аскезу, когда вы сделаете, вам сначала это все будет трудно, а потом вы почувствуете отдачу, пойдет энергия любви. Вас все будут любить ласково относиться к вам, все близкие, родственники. И в результате у вас в щеках появится сильная румяница. То есть это энергия, вот вы вложили в любовь с теми, кто есть вокруг. Понимаете, обычно женщины во что вкладываются? Они вкладываются просто в парней, которые ходят вокруг. Это глупо, потому что тот человек, который тебе положен, он и так придет в твою жизнь. Вопрос, с чем ты его встретишь. Если ты уже будешь израсходован на всех, он тебя не заметит. Надо копить силу. А копится сила не в отношениях с парнями. Девушка не должна гулять, которая не замужем. Она должна копить силу, чтобы потом... <плышка> <плышка> да. а? Крышу свернула сразу, все, одним ударом. И до свидания, все. Знаете, надо очень сильно действовать в этом Потому что тот человек, который нужен, положен в жизни, Бог его сам покажет. И поэтому надо уметь ждать. Надо только выучиться ждать. Надо быть спокойным и упрямым, Чтоб порой от жизни получать Радости скупые телеграммы. Надежда. Мой компас земной. Удача, награда за смелость. Да. да, да, да. Я знаю такие случаи, когда женщина не может выйти замуж, не может рожать ни то, ни другое, невозможно для нее. Она берет ребенка, маленького ребенка на воспитание, у нее появляется очень сильная женская энергия внутри. И сразу же... У ней гормональные функции восстанавливаются и появляется мужик. О своем ребенке? Да, конечно. Да. Ну, то есть женщина, когда заботится, в заботе живет, она вкладывается в то, что есть. Она не ждет ничего нового. И она ну, не пытается мужчин, как бы на девятый этаж не прыгает. Мужчин не соблазняет, а просто живет как женщина активно. И постепенно ее сердце успокаивается все больше. Приведу пример. Одна девушка не могла выйти из знакомая. Я приезжал в тот город, в котором она жила. Она как ко мне подходила, говорит, я не знаю, что делать. Я говорю, вот это вот дело. И рассказал, как ей жить. Она начала постепенно включаться вот в этот процесс. Училась женские энергии активизировать и женские черты характера развивать в своей психике. Первый год. Приезжаю, смотрю, грустит. Все то же самое. Я говорю ничего не получается. Второй год смотрю, немножко поняла. Начала как бы двигаться у нее психика в правильном направлении. Третий год приезжаю в этот город, смотрю, такая счастливая там, готовит все там, заботится обо всех. Смотрю, щеки румяные, такие глаза блестят. Я говорю, что, познакомилась с кем-то? Она говорит, да я вообще забыл об этом. Победила судьбу. Это значит, что скоро замуж. Это даже по судьбе так всегда бывает у женщин, что когда же в тот момент, когда девушка успокаивается в сердце, она успокаивается, она еще, у нее никого нет вообще, но она успокаивается. Она самодостаточной, как будто бы становится внутри. Это значит, скоро она выйдет замуж. Такая девушка, она не беспокоится уже о том, что ей надо замуж. Она просто ей спокойно себя чувствует, нормально. Поднимите руку, девушка, у кого-то какое состояние сейчас. Вы не замужем и такое стоите. Не замужем вы такое стоите. Скоро замуж, назначено. Сто процентов. Вот вы все подняли, я это вижу, да, скоро замуж. Да? Не надо контролировать свои негативные эмоции. Надо себе прощать неправильные поступки научиться. Не надо это, это. Вы идеализируете жизнь. Не надо пытаться сделать так, чтобы не возникло плохого поведения. Надо научиться раскаиваться в нем и идти дальше. Надо падать и вставать, вставать и падать. Ну то есть не надо думать, что ты сможешь всю жизнь прожить. А, да, вот только положительно, это невозможно. Да? Мужчина постоянно думает о сессии, ваш муж. Что вам нужно делать для этого? Первое желание его контролировать, да? Что сделать, чтобы, чтобы он не думал о сексе? Постоянно, чтобы он не думал о сексе? Хороший вопрос, спасибо. Сейчас объясню. Вопрос был, мужчина постоянно думает о сексе, задолбал. Вопрос такой. Что делать? Сейчас объясним. Смотрите, из женщины, когда приходит время ей рожать детей, из нее такая сила исходит, что рядом с мужчиной она просто плавит ему мозги. И поэтому надо принять решение, если мужчина уже звереет, постоянно бросается, надо принять решение заводить ребенка. И в это время как раз есть ребенок. Сколько? Трое уже? И бросать. Значит, надо четвертого звонить. Сейчас объясню. Смотрите. Каждый ребенок у женщины оттягивает вот эту энергию любви на себя кусочек. И мужчине становится спокойнее. Тем более, что он очень сильно становится напряженным, потому что дети оттягивают также энергию семьи на себя. То есть надо больше работать и так далее. И возникает в какой-то момент баланс. То есть, допустим, у твоих детей баланс, то тогда муж успокаивается. Ну, нормально уже себя ведет. Он не, ну, бросается не так сильно. Нормально себя ведет. Ну, то есть, нормально, не устаешь от мужа, не устаешь уже. Ну, то есть, бывает трое мало, некоторые же пять детей имеют. Не хочет. Мало ли что, он хочет, не хочет. Это же не его дело. -то. Ваше дело. -то. То есть надо очень ласково к нему относиться, чтобы захотел. Мужчина-жених вообще детей не хочет, потому что это для него нагрузка. Женщина, когда ребенка получает, что она получает? Счастье она получает. Мужчина, когда ребенка получает, что он получает? Дополнительную нагрузку. Поймите, что мужчина вообще женится, почему? Потому что он хочет наслаждаться женой. Но когда он женится, он не знает, что вот эта маленькая, эта щупленькая такая девушка красивая, что она, во-первых, очень сильно привязана к своим родителям, и вместе с ней он берет еще тещу к себе в отношении. И он не сможет от нее отвертеться, потому что дочка... Есть она не только жена, она еще дочка. Она привязана к своим родителям, женщина очень сильно. Но даже это полбеды, то, что она как бы приходится еще с тещей общаться, это полбеды. Самая главная проблема заключается в том, что она клонируется, понимаете? Была одна, потом бац-бац-бац-бац, появилось несколько уже. И это же за всеми надо заботиться, ухаживать. И неизвестно вообще, кто вылезет из нее. Сколько проблем может быть вообще. И мужчина, несмотря на это, все равно берет замуж ее, девушку. Потому что энергия любви сильнее всех этих трудностей. Но все равно он готов все это терпеть, все вместе. Вместе с тещей, там, с жучкой, которой она тоже привязана. С пяти котами, которые она тоже любит. Там, со всеми вместе ее берет Все. Потому что, она, он ее любит. Подружки все достали уже, знаете? То есть мужчина берет судьбу на себя, он берет энергию кармы женскую на себя. Женщина отдает ему любовь, а взамен он отдает ей свои силы. Мужчина копит силы в жизни и отдает ей жене. Женщина копит любовь, любовь отдает мужчине. Вот так это все работает. Давайте продолжим про мужчин. Смотрите, когда мужчина очень постоянно думает о сексе, он теряет себя в жизни. Он не может развиваться как личность, он не успешен в жизни, он не может иметь волю, он не может иметь твердую, ну, твердое слово, держать твердое слово. Он очень сильно под, поддается влиянию женщины. Что это значит? Когда мужчина сильно думает о сексе, то он очень сильно привязывается к женщине. Когда мужчина сильно привязывается к женщине, то он становится эмоционально зависимым от нее. Что это значит? Это значит, что если у нее поменялось настроение, хуже стало настроение, его начинает колбасить. Он не может в нормальном состоянии находиться в это время. представьте такую ситуацию, мужчина приходит домой, вся квартира наполнена энергией жены, это ее энергия, там все в квартире, это же энергия жены. И он от нее зависит. Но у женщины постоянно меняется психическое состояние. Оно не стоит на месте, оно движется. И приходят моменты, у женщины просто по нулям настроение. И вся квартира в трауре. Кошка пищит, собака воет, женской энергии ни у кого не хватает. Муж пришел с работы, и он такой подходит к ней: говорит, ты что такая, что делать? Чего не улыбаемся? Она говорит, я тебе что, трогаю отстань от меня. Знакомая ситуация? Знакомая. Что это значит? Это значит, что мужчина недостаточно крепкий. Он должен заниматься, серьезно работать над собой, чтобы в тот момент, когда траур в доме наступил, женской энергии не хватает, он не может расслабиться от нее. Он должен включить внутреннюю жизнь. Он должен молиться в это время заниматься духовной практикой, чтобы сохранить внутреннее равновесие, он не должен так сильно зависеть от женщины. Если он сильно зависит от женщины, он теряет свою судьбу, свою жизнь, есть, падает под откос. Понятно? То есть, поэтому психика мужчины, мужчина все равно, энергия любви все равно сильнее, все равно женщина побеждает, все равно, но мужчина должен всегда стремиться к победе. Победа означает, что он должен больше стараться работать над собой и развиваться как личность. Первым делом, первым делом самолеты, ну, а женщины, а женщины потом. Так мужчина должен настроить Если мужчина так настроен, то женщине это очень нравится, несмотря на то, что женщины сейчас не слушают им тяжело, как Это какой-то странный. Но женщинам это нравится. Вот представьте себе такой мужчина, который постоянно такой зависит от вас, такой весь, какой такой вожделенческий такой весь, постоянно зависит такой. Вот. Противно, да? Когда мужчина такой самодостаточный, сильный, такой устремленный к чему-то важному, серьезный, ответственный. Это означает все, что он побеждает в себе в отделении. Все эти качества означают победа, победа, победа, победа. То есть он сильнее своей похоти. И такой мужчина всегда нравится женщине. Веды сравнивают женщину с рекой, рекой любви. Это река любви, она течет, она заворачивает ее куда-то, она выходит из берегов. А мужчины это берега. И берега должны быть достаточно высокими в соответствии с рекой. Женщина, когда выбирает себе мужа, она как выбирает? Она смотрит, сильный человек, достаточно сильный, сможет вытерпеть мой характер или нет? Она приценивается к нему, смотрит, если он такой... Она думает, так, нет, не надо мне такого. Надо, чтобы вытерпел мой характер. Потому что у женщины очень сильный характер. У мужчины должна быть сильная воля, у женщины сильный характер природы. Смотрите, как психика... У человека психика имеет два цилиндра – внутренний и внешний. Внешний цилиндр – это то, что заложено от природы, внутренний цилиндр. А внешний – это поведение человека. Смотрите, у женщины внутренний цилиндр твердый, как камень, неизменный то, что заложено от природы, то и остается у женщины. Наружный цилиндр очень мягкий. И внешне кажется, что женщина такая динамичная, она постоянно меняется в лучшую сторону, развивается. Женщина не развивается. Она или чисто себя ведет в жизни, у нее есть чистота, или она загрязнена одной из двух. У ней все внутри уже есть, заложено природой. Чистая жизнь означает правильная жизнь для женщины. Грязная означает неправильная, не по законам, не по правилам. Если женщина загрязняется изнутри, то ей очень тяжело жить, у нее наступает депрессия, плохое настроение, ей очень трудно. Это означает, что она неправильно живет. То есть внутренний цилиндр у женщины уже сильный. И он назначает, что мужчина должен быть крепким снаружи. У мужчины все наоборот. У него внешний цилиндр, то, что он развил в себе, очень крепкий, а внутри он очень мягкий. Если мужчина с женщиной сходится, то что получается? Мужчина тоже внутри становится твердым, а женщина снаружи становится крепкой. Получается гармония. Но бывает наоборот. Если они не работают над собой, а живут неправильной жизнью, то женщина снутри мягчает, становится мягкой. Надо выключать во время лекции. Иначе у нас лекции не будет. Давайте все мобильники на режим. Вы в самолете сейчас. Видите, большой самолет. Мы летим к счастливой семейной жизни. Давайте выключаем мобильники и полетели дальше. Кто не выключит, самый ответственный момент здесь нет. Я вам это гарантирую. Знаете почему? Потому что мы сильно связаны с близкими людьми все. И когда мы испытываем здесь сильно счастье, то же самое, когда мы кушаем, или когда у нас важные события в жизни происходят, самые близкие люди начинают в этот момент звонить. Почему? Потому что им тоже хочется наслаждаться вместе с вами. Сейчас, когда в лекции будет самое интересное, все звонить начнут с на Так двигаемся вперед. На чем мы остановились? Да, да, да. Когда наоборот происходит, женщина размягчает изнутри, и она чувствует, что ей плохо, у нее нет стабильности в жизни. А мужчина размягчает снаружи, и он начинает пить, начинает гулять там, то есть он просто становится как тряпка. Женщина теряет веру, теряет чувство, смысл в личной жизни, теряет веру. Откуда вера приходит в семью? От женщины. Это женщина верит в семью. Когда мужчина гуляет, и у него нет устойчивости ни в чем, уже его несет просто, то женщина, она депрессирует. У нее вместо чистоты, веры, стабильности, радости внутри появляется разбитость и разочарование. Понятно, да? То есть или правильно живем и помогаем друг другу, или неправильно живем и разрушаем друг друга. Правильно живем означает внутренняя жизнь, не внешняя, не бла-бла, не работаем, не деньги зарабатываем, а молитва, прощение, желание счастья, слушание лекций, слушание духовной музыки и так далее. То, что наполняет чистотой сердце. Вот это правильная жизнь, а остальное результат этой правильной жизни. Если нет вот этого главного, нет отношений в сердце, нет жизни. И у вас нет мужем отношений в сердце, создавайте. Создали, можно дальше там дома строить. А то дом построите и разойдетесь. Какой смысл в этом доме будет? Итак, мужчина внешний цилиндр, то есть он, он, у него сильная воля, у него крепкое поведение, он держит слово, он способен все поменять. Женщина очень податливая внешне, она очень чувствительная, но... Она способна подстроиться, приспособиться. Она способна с мужчиной жить с таким вот, какой ей Бог дал. Она привыкает к его характеру. Она может с ним найти свой язык, свое, свое поведение. Ей легко это сделать. Женщине легко язы, языки разные учить, принимать условия жизни. На работу приходит она там, как рыба в воде, через пять дней уже, приспосабливается к тому, что там происходит. Мужчина не может этого сделать. Почему? Потому что его психика неподатливая снаружи. Она закостеневшая снаружи. А внутри он мягкий. И женщина думает, о, он как камень твердый, с ним невозможно ничего сделать. Неправда. Женщина думает, мой муж, он ни меня не слушает совсем, он живет как хочет, он с ним не поговорит, ничего не надо. Неправда. Надо найти правильный подход. Если вы с позиции любви и уступчиво действуете, вот вы что, что надо сделать? И знаете айкидо такое, такое боевое искусство? Использовать энергию противника для того, чтобы его победить. Вот противник, допустим, кулаком машет, ты ничего не делаешь. Он кулаком машет, просто вот удар бьет, пытается ударить, да, противник пытается ударить. И мастер айкидо, он даже не дотрагивается до этого человека. Он просто так движется, что тот падает от своего собственного желания удалить. Понимаете? Вот такая борьба, что даже не надо трогать, человек сам падает просто. Он просто ему помогает. В тот момент, когда тот совершает действие. также должна действовать женщина. Она должна применить уступчивый подход в отношении. Допустим, муж... Говорит, все, деньги копим на квартиру, никаких платьев, никаких пеленок, все. Что она должна сказать? Она должна сказать, согласна, правильно. Ну, что вы даете секреты все? Спокойно. Вот, потом дальше что будет происходить. То есть она, когда согласится с ним, то, смотрите, мужчина, он, для него важны принципы. В принципе она с ним согласна. Принцип она принимает. Мы копим на квартиру. Так? Но у женщины есть желание. Эти желания неукротимую природу имеют. Их невозможно с ними ничего сделать. И поэтому у мужчины есть принципы, они неукротимую природу имеют, у женщины есть желание, тоже неукратимую природу имеет. И она садится просто и плачет. То есть муж подходит и говорит, ты что плачешь? Она говорит, дура, я вот не могу на машину говорит, копить, мешаю все время. Говорит, в смысле, не скажу, и плачет. «Ну что надо-то? Скажи, что такое? Что случилось?» «А, ерунда. Пойдем кушать. На свеженье опять плачут». «Что такое? Что ты хочешь вообще? Что-то случилось вообще?» «Платье хочу!» он говорит, ну какого платье мы же договорились квартиры платья никаких не будет ну поэтому я и плачу не могу вот желание себя победить, не понимаю да, еще больше платью чем все это закончится платьем однозначно вариантов нет или она подходит к мужу говорит, слушай, вот у нас понятно, мы, мы она говорит мы живем для квартиры но ребенку нужны беленки. Или там, что там, подгузники там, или эти бамперсы, что там. Иначе он будет перестать по всей квартире. Убирать тебе. То есть она должна его мотивировать, просто объяснить. Нам нужна духовка. Вот, я не могу уже просто без духовки готовить, иначе будет жрать в столовой. Ну так, нежно очень. Мы можем без духовки, но будем кушать в столовой с тобой хоть. Нормально? Пару раз покушать в столовой, потом за духовку пойдет только пока... ну, понимаете, эта женщина, она не, ну, она не должна. Нет платья! Вот так вот не надо совести. Вот причем интересно знать, что вот все мужчины согласны с тем, что я говорю. Они сейчас слушают, да, правильно, все правильно. Вот, вот поднимите руку мужчины, которые не согласны с таким утверждением. Я сейчас его сделаю сначала, потом будете поднимать. Что жена с вами всегда согласна. И так как она всегда с вами согласна, вы для нее готовы делать исключение. Поднимите руку мужчины, которые с этим не согласны, которым не нравится такое правило. Есть такие мужчины? Зад, смотрите, всем нравится. Женщины, видите? То, что, то, к чему так сильно стремились большевики, свершилось. Все же просто. То есть нужно просто со всем соглашаться, и мужчина готов все сделать для жены, все, что ей нужно в жизни. А вот это уже другое дело, да, сейчас объясним. Вот смотрите, психика, как женщина работает. Мужчина что в женщине видит? Он видит красоту в жене. Ну и некоторые недоразумения еще параллельно, которые, скорее всего, изменятся. Он надеется на лучшее. В основном женщина видит красоту. Причем интересно знать, что женщина точно так же в себе видит в основном красоту. Она перед зеркалом встает и думает, Господи, какая я хорошенькая. По дураку достал. Правда же, да, Стесняются, не говорят правду. Ну ладно, хорошо. Правда, да. Правда, да. Вот. Ну то есть девушка в основном тоже в себе недостатков не замечает. То есть у женщины недостатки скрыты очень глубоко внутрь, их незаметно вообще. Мужчины все наружи. И причем интересно знать, что женщина, так как она обладает очень внимательностью большой, она все недостатки у мужа уже запомнила и сфотографировала. И она хорошо помнит их все. И на этом фоне ей надо соглашаться. Делать вид, что он идеальный человек. Это аскеза Но она дает хорошие плоды. Это признак мудрости женщины. Но женщина, она же непобедимая. Допустим, мужчина, он на нее, допустим, увидел, что не так. Ему больно, он такой... Ты почему так себя повела там на нее? Что произойдет в ответ? То есть он выстрел, да, сделал свой? В ответ что происходит? Женщина, выстрел в ответ? Нет, не выстрел. Она достает автомат, она же помнит тысячу недостатков его. И она его просто расстреливает вот так. Она ему говорит: "А у тебя и ты вот это вот и сделал, и позавчера, вчера, сегодня за пять секунд". Он такой. ему сказать вообще нечего, потому что он так много же не знает о ней недостаточно каналюм, да? И он что делает? Бьет морду просто. Или просто говорит, «Я тебе сейчас ты что сказала про меня?» Ну, то есть начинает давить просто, потому что у нее фактов нет никаких, у нее есть только сила. У женщины есть факты. Она закрывается в комнате, и факты продолжает ему говорить. А он стучит в дверь. Это вот тут, понимаете, ну как... как... И причем психика как устроена? У женщины, у нее в 6 раз больше силы, чем у мужчины. Она, допустим, мужчина говорит, ты дура такая, ты что сделала? И женщина, она что, она кричит, нет? Она говорит, сам дурак. Просто спокойно, сам дурак. Так как у нее силы в 5-6 раз больше, чем у женщины, у начинает колбасить, а она, только как бы, что? Понимаете, да, о чем я говорю? Поэтому женщинам не надо беспокоиться о том, чтобы было равновесие в доме. Женщина очень сильно боится мужской силы вот этой. Она думает, что если она будет смиренно себя вести с ним, то это значит, что он ее просто уничтожит психически. Женщина испытывает страх перед этим. Не надо бояться. Женщина, которая правильно себя ведет, она регулирует все вот как рыба в воде, она знает точно, куда поплыть. ней нет проблем. Единственное, нужна аскеза. Какая аскеза? Дать мужчине возможность быть правым. Все. Иначе ему деться. Куда ответил ему нападаться тогда, понимаете? Он, у него нет ни силы в отношениях, ничего. Поэтому он орет просто и все. Бесится просто и все. Почему? Потому что ему ничего не дали в отношениях. А знаете, почему мужчина дерется? Вот если женщина не просто не уступает, а когда он начинает злиться, она в ответ еще сильнее ему говорит, вот тогда он может поднять руку уже, потому что у него срывает крышу. Вот как психика у мужчины работает? Мужчина, он похож на петуха. Петух, когда его не трогают, он ведет себя, ведет себя как заботливый хозяин. Он ходит просто такой, ну, то есть он там, ну, как бы, он все делает то, что надо. Ну, понимаете, если на петуха выступить, то что он делает? И вперед, и все, то есть перья летят, и все, и ничего не сделаешь, понимаете? И это не потому, что он плохой человек, а потому, что так работает психика. Мужчина не может себя сдержать в гневе. Если он, может, он может только драться или не драться, сражаться или не сражаться. Понимаете? То есть мужчина так... Поэтому мужчина побеждает в войне, потому что он сражается, его не остановишь. И это нормально для мужской психики, это нормально. Другое дело, ненормально, если мужчина драпает от женщины. Вот это ненормально. Это значит, что он сломанный мужчина уже. Его сломали. Не трогай меня, ты не Понимаете, это... Пора заканчивать? Пора заканчивать. Знаете, мне так хорошо с вами, но что делать? У нас вот время уже мало осталось. Ну, мы продолжим, да. Мы продолжим, у нас... Вас устраивает все? В ходе ведения лекций все? Довольны все, да? Я тоже очень счастлив, рад вам Я чувствую чувствую родную атмосферу. Я прожил много лет в Самаре. Чувствую родную атмосферу. Вы для меня очень близкие. У нас одинаковые эмоции с вами. Нехорошо с вами. Давайте сейчас у нас будет небольшой тренинг. Мы сейчас поповторяем. Я желаю всем счастья. Просто на будущих лекциях вы узнаете о том, что... Победить свою семейную жизнь, свои трудности можно только с помощью работы над собой, внутренней жизнью. Нужно установить светлые отношения с своим близким человеком. Нужно это вот чувство светлое культивировать внутри себя. Может быть сейчас, во время этого тренинга, да, не стесняйтесь, кому-то надо уже срочно домой, можно встать, пойти. То есть, нет, это не, не проблема. Не стесняйтесь. У нас есть еще... Мы где-то еще задержимся на 10-15 минут. Потом у нас будет необычное время. Мы будем цветы дарить всем. Радоваться друг другу. В общем, идея такая. Сейчас в зале сидит где-то, может быть, 600 человек. И когда все мы вместе сейчас будем повторять «Я желаю всем счастья», вот у нас сердца откроются. Сердца откроются. Мы почувствуем эту силу своих возможностей внутренних. Но каждый должен сейчас поучаствовать в этом мероприятии. Нужно вспомнить какого-то святого человека или вспомнить, допустим, Бога, изображение, или Иисуса Христа, допустим, Богородицы, вспомнить Священное Писание, то, что для вас свято. Вспомнить святость, чистоту. Это нужно для того, чтобы отвлечься от себя. Пока человек думает о себе, он находится в руках судьбы, и судьба мучает его. Как только человек отвлекается от себя, начинает думать о чистом, о светлом, о святости, начинает желать счастья другим, то в этот момент он освобождается от влияния судьбы, и к нему в сердце приходит знание о том, как надо жить. Просто само по себе раз, и стало понятно, что делать. Вот мы сейчас этот тренинг проведем, и будет длиться недолго, минут 10-15. Не торопитесь никуда, расслабьтесь, потому что если вы суетитесь, куда-то вас тянет, значит, вы не понимаете, что вы, когда сидите здесь и желаете всем счастья, вы своим близким лучше делаете, чем если бы вы побежали сейчас домой. Надо успокоить свое сердце и заставить его трудиться внутри, а не снаружи. Это сначала тяжело, а потом, когда это пробивается, Возможность в сердце внутреннее То тогда жизнь Она меняет свою направленность Она становится сильнее Лучше Повторяю, я желаю всем счастья Нужно с этим настроем Я хочу тебе служить Думать о святом человеке О книге священной Я хочу для тебя жить Причем это вашей вере должно быть Не надо ничего менять То, что для вас свято То и о том и думайте «Я желаю всем счастья» означает, что я это делаю от Твоего имени. Не от себя, а от Твоего имени. Я хочу стать инструментом в руках счастья. Когда мы хотим быть счастливыми, ждем свое счастье. Счастье всегда убегает от нас. Убегает. А когда мы трудимся для счастья других, тогда оно входит в нас. Когда человек забывает про свое счастье, он становится счастливым. Когда человек думает о своем счастье, он его теряет. Понятно? Вот сейчас этот тренинг даст возможность стать счастливым. То есть мы забываем про себя, хотим служить святости. Служить святости означает помогать другим. Я желаю всем счастья. Не надо повторять слишком громко, надо просто очень глубоко стараться это отдавать. Отдавать и думать о святости. Я желаю Желаю всем счастья. Всем счастья. Я желаю всем.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 Я желаю всем счастья. Я Я Я жила Я Я я шла всем шесть. Я сулам, Я Я сулам, Я Я Я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 Счастья. Я желаю всем счастья. Я шла, семь, Я всем счастья. Я желаю семь Я семь Я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 Спасибо вам большое. Я желаю вам всем счастья, любви, духовного знания, всего самого светлого в вашей жизни. Я очень благодарен вам всем за то, что вы так долго слушали меня. Спасибо вам большое. Всего вам доброго. До Свидание.